I'm just going to watch me out. Поддержал почин Вадима Невсиева Как это все Не находите ли игрок который забил? И в свою очередь забивает ворота Наверников Забивает второй мяч ворота звезд сборной звезд мира. А сейчас на наши вопросы готовится ответить футболист, ради которого и затеян этот футбольный праздник. Вадим Евсеев, вам слово. Спасибо большое, Роман, с нами Вадим Евсеев. Esperando um bom momento do Rei da Mora Bola foi o Jair do Rolume, topra normal Correndo pela ponta direita, preparando Vai levantar, levantou, entrou, pera E já chapela o no. primeiro, chapela o atuado Chapela o número, na boca Vou sair, vou de ousa Uma chapela de Que pela infernizando a vida da Ninguém, mas ninguém mesmo fez gols mais bonitos do que Pelé.